Продукты, которые можно есть на ночь. Здравствуйте, я Светлес на канале здорового питания для похудения. С вами Любовь Осипович. Итак, продукты, которые можно есть на ночь. Если человек-сова и укладывается спать далеко за полночь, еда поздно вечером для него не является прихоти. Но также хорошо известно, что определенные продукты, употребляемые на ночь, могут способствовать ожирению и связанными с ним нарушениями. Эксперты советуют несколько полезных продуктов, которые можно есть поздним вечером, не опасаясь того, что они приведут к увеличению жировой массы. Продукты, которые можно есть на ночь. Это грибы. Нередко можно услышать о том, что грибы – тяжелая пища. Но это верно лишь в том случае, когда из грибов готовится жареное блюдо и употребляется они совместно с другими продуктами или соусами. Грибы содержат минимум калорий и в них очень много полезных микроэлементов. И есть на ночь можно вареные грибы – Грибы, приготовленные в микроволновке, а также жареные на гриле. Но лучше всего употреблять грибы, которые приготовлены на гриле или в микроволновой печи, так как в них намного больше сохраняется полезных свойств. Еще один продукт, который можно есть на ночь, не боясь поправиться. Икра овощная. Икра кабачковая, баклажанная, либо приготовленная из грибов и овощей, любая разновидность овощной икры. Любая разновидность овощной икры по мнению диетологов подойдет для перекуса поздним вечером, причем в неограниченных количествах, но только ложкой. Никаких тостов и хлеба, ее есть можно в любых количествах. Вареные овощи. Первое, что приходит в голову и всегда есть в доме морковка и свекла. Возьмите их побольше и сварите вместе в огромной кастрюле. Режьте кусочками, трите на терке, смешивайте их в блендере с яблоком. Но вкуснее, конечно, просто так кубиками. Вареную же картошку на ночь есть не нужно. Еще очень ценный продукт – это репа. В сыром и приготовленном виде репа нормализует работу желчного пузыря и защищает печень от застойных явлений, приводящих к образованию камней. Лучше всего употреблять пареную репу, ведь именно в таком виде мне сохраняются почти все полезные свойства и питательные вещества сырого продукта. В старину репу парили в чугунной емкости и в русской печи. В настоящее время подойдет глиняный горшок и духовая печь того, в репе содержится лицезин, вещество с активмикробным свойством, способствующее очищению кишечника от патогенных микробов. Очень хороший продукт кукуруза. Этот продукт отличается высоким уровнем содержания вещества, выводящих излишки холестерина. По словам диетологов, мы поздним вечером початок вареной кукурузы активирует процессы выведения из организма излишков жира, употребленного сзади. И последний продукт, который можно кушать на ночь – это киви. Это один из лучших продуктов, выводящих лишний натрий и эффективен против отечности. Кроме того, употребление киви улучшает липидный обмен, сжигание жиров в теле, помогает избавиться от тяжести в желудке и изжоги. Надеюсь, что эта информация вам пригодится. Ставьте лайк, пишите комментарии, делитесь с этим видео с друзьями и будьте здоровы!